Ну, я бы хотел еще показать, как делать лопату. Вот можно Итак, мне лопату. Эту? Да, лопата. У нас представлена лопата обычная, малая, так называемая саперная лопата, которая, ну не сильно отличается от обычной штыковой лопаты садовой? Да, единственный момент, как бы, ну, может быть, немногие знают, что садовая лопата затачивается именно вот с этой вот передней поверхности, именно с нее, а не по задней. Почему? Потому что, когда происходит капок, земля у нас вылетает вперед, поэтому ну, это как... И не двухсторонняя, да? Да, заточка. не двухсторонняя. То есть, почему? Потому что ну, это так же, как вот я затачиваю ножи для сушистов, и, например, человек приходит и говорит, мне нужно сделать заточку только под правую руку и одностороннюю соответственно я делаю ну если мы смотрим с обуха, до да, относительно обуха, то я делаю заточку с mm -hmm. правой стороны mm -hmm. соответственно когда он производит рез э, суши то они от, э, слетают больше как говорится в правую сторону как вот то есть опять же лопату мы берем э, в руки то есть я ставлю обороты 1200 и вот таким вот То есть перекидываю просто лопату с одной... Ну, соответственно, вот, получился сейчас, ну, здесь просто есть еще, ну, как бы, пила. Вот, то есть сейчас получилось, я вышел на режущую кромку, ну, то есть получил заусенец, то есть его можно снять оселком, либо просто продолжить, как бы, смену лент и добиться зеркальной поверхности. Но, опять же, когда к нам приходит, там, бабушка, дедушка или человек, который просто угу. хочет... Производить именно mm -hmm. работу, копать землю на даче, то ну, mm -hmm. можно закончить там, на абразиве максимум там, ну, P, P 240. Собственно, даже если мелкий какой-то заусенец остается. При первом же капке, то есть эти все заусенцы слетят. То есть мы даем возможность человеку ну там образом, за 50 100 рублей получить рабочий инструмент. Да? То есть мы не делаем какую-то идеальную. Не э... получается, что если вы э, расположите к себе клиента, то клиент вам может принести. 3, 5, 7 инструментов, на которых на котором можно заработать по 50-150 рублей. Ну вот считайте, умножайте вот это количество, которое за буквально 30-40 минут ну... мы можем сделать.